Всем привет, это Макс Риск, вторая серия, ссылка на прошлую серию в описании. Я продолжаю рассказывать, значит, посмотрите, лайк, подписка, чтобы не пропускать в этом ролике. Просто имейте в виду, что вы можете покупать ящики, ящики или сум ⁇ для инструментов, которые только на своем текущем времени Лига 4. Например, Лига 4. Вы не можете рассчитывать не получение герцога. Херсак, кто у нас такой? Напиши комментарий, знаешь. Это у нас, не, не скажу, не скажу, я знаю теперь. Тихо, тихо, тихо, успокойся, успокойся, какой ты сильный, ё-моё, я снайпер, я егой. Тихо, тихо, тихо, тихо, ха-ха-ха, ты по воде не ходишь, ха-ха-ха. А -ха -ха. какой хитрый, на, попал, больно, на. А, не, не, успокойся, попей копи. Да что же он такой активный? Вот почему Джейд его не убивает? Окей. Okay персонажа потому что он будет доступен только с пятого уровня Ло ладно ну в общем там пятого уровня то конечно у нас сам 5 um, лиги вы знаете рассказывать вам ладно расскажу расскажу давай пошли покажу это у нас лев как его зовут так дико подождите как его реально зовут вот 10 лига отлично 5 лига там пятый написано, да, там 5 И на пятый. Вот. так вот там зовут? Дюк, дюк, дюк. Ну и Джейд. Может, ты, конечно, перепут Но это будет дюк. Поздравляю. Если ты выиграл, лайк, подписка. Эти на модераторах Название Ты играла в Waves. Ну, зубы зубу. Монеты теперь. Как заработать больше валют? Я рассказываю. да Я не хочу делать 40 минутный ролик, поэтому сделаю 20 и 20. можно 20 и. 10 и 15 минут. Пошли катку. Да, читать и играть это конечно очень сложно. Монеты. Основные источники заработка монет является сундуки и яички. Конечно, все знают. Ну, я так думаю, что все знают. Я так думаю. Так что знаете: инструменты дадут разное количество монет. инструмента да? Ну, окей, я не знал. Тихо. Как... А, отлично. Кстати, тренируйтесь на выживание. Вот так прямо. Видите, я снайпер. Видите? Теперь вот так. Копа. Как, как, блин? Вот, хоть как-то, блин. Тихо-тихо-тихо-тихо. Никс, успокойся, выбери кофе. Тихо-тихо-тихо-тихо. А, у не ⁇ дробовичок. Не надо. Так, у не ⁇ есть аптечка. Ну, ну, ну, окей. но у меня есть... Что-то покруче... Тюк-тюк-тюк. Пошел вон. Не надо. Давай так. Не подходи ко мне, я не буду подходить к тебе. На, лари хитрый лари хитрые. Все, отдыхаем, тихо, тихо, тихо. Хотел отдохнуть, а вы таки нет. Я такой, ладно, как хотите. Эта войнушка у нас, наки. Так, подыхаем. А, ё а Нажмите здесь, чтобы узнать о подробности статьи о ящиков для инструмента Ну, окей, нажму. Наверно ходи, вы также можете получить их в достаточно высокой позиции, еще получить монет получить в боях, если у вас есть зубовир, покупайте зуб зубовир, чтобы получать много новых монет, чтобы покупать новые там персонажи или что-то вкусное, прокачивать персонажа становится сильнее, чтобы новых персонажа подали на то что было все круто зуба вверх покупайте ее, <реклама>, реклама, <да>? реклама первый раз реклама в этой зуба то чувство что я это увидеть зеленый лук зеленый травяной лук с... из эм... деревни и кто это кто был а, тих -тих -тих. а ну иди сюда я не сдамся я активный я активный зубастер. так каким каким моменты какие моменты, тихо, тихо, какие, моменты? Какие... Мо, какие монеты вы можете получать драгоценные камни драгоценные камни это как кристаллы оказывается драгоценные карм камни а я про это не знал вау Хова, ну, что ты? А ну здесь а, зайка не надо на меня нападать о здесь купо посмотри ебо 10 купов ей бой, купол, -бой. Так, в описании все будет если я там не врань читаю, ну я читаю да, я так чувствую. Как кино вот так покупать. Через дорогие и мастерство ежедневные миссии, сезонные награды. также же самое, ежедневные, ежедневные миссии, сезонные награды. А, сколько тут нас считать нужно? поделать. Как в школе, как в школе. Ставь лайк, если ты школьники, учишь, учишься в школе. Я не знаю, почему образать эти пакелы, а? А, украшение понял все нормально также вы всегда можете приобрести дополнительные валюты в магазине покупать там бесплатно и платно, конечно Но я пока что думаю, что я не хочу убирать копилка это очень важно копилка этому симпатичному парню есть что приложить копилочник я уже рассказывал в прошлом ролике на канале можете поискать вы, безусловно, можете получить больше драгоценных камней. И можете с его помощью. Но мы относимся к нему особенно. Тихо-тихо, что сохнем. Поэтому у него есть статья для себя. Ну реально статья, статья так и написано. Там что было? Не понял. Ну ладно способность поэтому у него есть статья для себя нажимаете что прочитать Вытимились! вы тимились в это все время тимились а, -а, а не надо не надо ну ну я не знал откуда он появился я его не видел а, может почитать что другое какие бывают ящики для инструментов Бесплатные ящики. Ага. Почитаем. Есть два сло слоя для бесплатных ящиков. Вы получаете одну из каждые 4 часа. Каждые четыре часа одни ящики с одной. То есть 4 часа 4 часа. Окей. Он всегда дает вам несколько монет и жетонов. Но персонажи, если вы там можете их выбить. У моих газовых персонажа. Ладно. Тима-тима-тима. Спустя много людей, нужно что-то думать. Так, бронзовый ящик для инструментов, но не для персонажа. Тихо, тихо. я тут играть хочу. Не убивать сразу. У меня есть там аптечка, косточка, парящая, сама ханарная. Так, это самый простой ящик, которым но ну, можно получить. Тихо-тихо-тихо. успокойся спокойся, вы, выпи там, все нормально, тихо-тихо. Ну тихо. спокойся, чувак, ну что такое ненормально. Капец, уберите такую, он реально сильный. Хорошо, это самый простой ящик, который можно получить и боях. Он такой, также дает вам монеты и жетоны. А также может давать вам обычные предметы. Но никакие персонажи, но никакие. Так что умеете играть, побеждать. Топ-1, крысить. А я не умею. Вы тоже не умеете лайк вас же вы так рядом со мной. Как будто то чувство, что все персонажи хотят моей смерти. Ну, все, блин! Ну что это такой? Серебряный человек для инструментов. Снова что ли? Есть ли если Подожди. Кстати, помните эту анимацию, где у нас попадала? Вот, кстати, лисинок провода здесь. Раньше у меня тут был здесь. Теперь лисинку здесь, анимация показывается здесь. Окей. Okay. Есть, если есть, то тебе повезло. Я такой, чего? Это набор инструментов дает вам монеты и один предмет, который может быть редким. За серебряный сундучок для инструмента может быть редкий персонаж. Кстати, я кое-что обещал вам за нескупство. Сучки вы зуба Чё, что такое у меня а? надо так делать? Так, окей. Okay. Вроде бы она складывается сюда вот узнать по лиге да вот это, это узнать нужно какого персонажа можно выбить. Давайте с первого узнаем, так будет прекрасным. Потом нового персонажа добавит, потом что еще он нового добавит, конечно. Тихо, чтобы блин там наклацал. Лига первая. Нового персонажа. Никаких. Вот это вот только. Видите? Чем больше лига, максимум они а забудь. 4, блин. Мало. А если покупать боя вер, пропуск вы высокой не Так, окей. Косточка. Конец за 8 дней. Вот. А. Вот огонь, кстати. Кстати, что видим подать? Два ли только что, блин, добавили? Не, новый персонаж. Почему не легендарный персонаж? Пока они не... Они легендарные. Да. Персонаж это Лего. Так, десятый. Ага, вот почему не подает новый персонаж. Потому что я не прокачен. Скоро, скоро, говорят Скоро. Так, окей. Золотой ящик дает вам до 280 монет. Плюс 18 жетонов шанс нового персонажа. Золотой ящик. Золотой ящик очень классный. Так, что я тут хотел сказать. Лари Брити в битве 1 на 1, тут жестко. что жестко жестко убивает. Хорошо, золотой ящик для инструментов. Это вот обычный золотой ящик. Он не настоящим, почти копия. Зачем использовать? Я не видим, как. На! А, я же Лари. Я такое обычный наш? Нет, ну, танк, танк персонаж. Новая новость, то, что Лари танк персонаж. Омай гад о май гад Язычок. Язычком. На. У меня вроде бы есть косочка. Золотой ящик для инструментов дает вам 110 монет предмет. Рора. рора of Aris. Вроде бы нового персонажа он не дает, зато ящик для предметов. Он такой серенький. Окей. И ящик для инструментов. Э, потом покажу. Даю до 3100 монет плюс редкий предмет. Редкий или эпический предмет. Про нового же не говорят. Возможно, это старая инфа. Кто его знает. Легендарный ящик. Легендарный ящик дает вам до 5600 монет и 270 жетонов но персонаж или эпический предмет легендарный ящик конечно так еще а. вот вот. ну, да. а, имейте в виду что вы можете получить можете покупать ящики и ящики для инструмента только с вашего текущего уровня вы можете получить предметы или персонажи другого другого уровня кроме своего со общества ногу, собственно Вы можете увидеть шанс получения напись, на уже по ссылке здесь. Вроде бы что там читал. что это было? Он такой хроменный? А? Ну то, то, то, Что такое? Меня, меня любит всем. В этой игре меня слишком любить начинают. Очень много игроков тихо-тихо. Пусть я а, лайк усик лайк вам лайк подвеска а, хитро сделано а, иди сюда. вот тебя хитро сделаны пошли вон пошли вон на все меня скрыл так зубы не играйте все одну игру сыграли в день все хватит может два чтоб открыть второй снучок смотрите начали играйте 10 10 0.0 от начинается утро или день утро утро 10 утра и так можно еще через там 4 часа добавьте 15.00 может быть 16.00 к okay. 16.00 Как там говорят кстати? а украинская русская мне нужно перепутать с okay. обновление 3 месяца назад чего-то проценты есть, вау, расскажу сейчас. какова, э, какова вероятность попасть, попасть персонажа в ящик? О, вау, интересно, обновление три месяца назад. Каждый ящик имеет разную вероятность получить нового персонажа. Это число также зависит от во сколько персонажей у вас сейчас разблокировано. Очень мало. А почему? зуба мне что ли, блин, заблокировал? Скорее всего, два. Скорее всего, мне зубы заблокировал, чтобы не упадали мне новые персонажи. нарушение, за спам. Ну, вроде бы уже три месяца прошло. Может быть, два. И до сих пор не допускает меня до сих пор злятся но канал не ванят значит можно играть не ну вроде бы самая добрая игра это у нас не GBAPS тоже не добрая игра, игра. давайте так если я буду разработчиком создам вам добрую игру добрый разработчиков и все хватит с этого а вот зубы я уже скоро время не хочу играть но реально ты не добрый выглядишь именно разработчик не, не, не, не, не, не, не добрый также говорят, что тут сообщества разработчики не отвечают, а это гречубейпс тоже вроде бы говорят. Что-то как-то я уже путаюсь, ну вроде бы да. Но я обязательно не отвечают разработчики. Ну я уже стал модератором там, но ну, это без разницы, они мне тоже не доверяют. Поэтому в скором времени тоже там уйду. Зачем мудром быть? Я и лишь и обычный ютубер пошел вон блин Я ютубер который вот эти который у него в подписчиков он снимает зубы. Конечно, не советую смотреть его. С музыка вы целый день будете. А ты мой фанат? Он такой ходит за мной. Если да, то два дам где оружие, как в Майнкрафте. Краберо, красивый, типа, типа что-то. Давайте, Ну ладно. Ладно, поздоровались, привет, сказали. Нет, то иди сюда, Ларис, слушай, ну, ладно. Каждый ящик имеет разные вероятность получения нового персонажа. Ага, я читал. Проверьте, что это такое, блин. Ты чувствуешь, что он здесь что-то? Скрывать вам, а ну Ладно. Проверьте ниже ящиков какие шансы получить нового персонажа или открыть каждый ящик. В описании все написано. Если у вас разблокировано первые 4 персонажа, 25% что у вас будет новый персонаж. Без разницы какой он. Если у вас разблокировано 5 персонажей, 18%. Если у вас разблокировано 6 персонажей, а у меня 7 персонажей, то есть у вас 6 персонажей, вам дается 11%, 3%. 3 десятых. Если у вас разблокировано 7 персонажей, как и у меня, вам дается 7% .1, это все за золотой сундучок. потом скажу когда за изумрудный или легендарный сынучок. Друзья, не покупайте золотой сынучок, покупайте изумрудный сынучок, почему? Потому что там в 2 раза больше просто на нового персонажа, офигеть, я вам ссылку в описании, в описании все распишу. Офигей, блин, 50% больше. Ну, к примеру, давайте. Если у вас разблокировано 7 персонажей, 7.1 персонаж, персонаж за золотой снучок. Если у вас разблокировано 7 персонажей, из изумрудного ящика вам дают 6, 21%. 3. Офигей, даже 2 раза больше. Так, кто передает, конечно, тут молодец. Хитр сделано, слышь. Он меня так нападали, а на тебя, что не нападать. Окей. Okay. Блин, хитро сделано. Ну иди сюда. Кова тебе. Ладно, афакашам. А, игра завезла. ладно Ладно, ладно, ладно. Если у вас разблокировано 9 персонажей, 2.3%. Если у вас разблокировано бой с персонажей, 4.2 персонажа. Если у вас разблокировано 10 персонажей, 1.2%. Это максимальный, там вроде бы 20 персонажей, а тут написано 10. Чем больше, тем хуже. А почему-то их ведь побольше. Ни разу бы выступают. Ну когда-то уже разблокируешь никогда зуба Не молчи если вас на 10 персонажей из изумрудного или легендарного ящика всем процент дыбом шикарно всем за просмотр с вами макс риск всем удачи пока в описании все написано пока